Сейчас мы с вами приготовим кокосовый пудинг. Для приготовления нам понадобится семена чия, кокосовое молоко, клубника. Можно свежую, а можно замороженную. Для сладости можно добавить мед или финики по вашему вкусу. Берем кокосовое молоко и добавляем семена чия. Все перемешиваем. Как сделать кокосовое молоко? Ссылку оставляю под этим видео. Хорошо перемешиваем и оставляем набухать чия. Я поставила на ночь холодильник, и чия вот так набухла. Берем замороженную клубнику или свежую, промыла ее, кладем в блендер клубнику и большую ложку меда. Если хотите послаще, то можно две больших ложки меда. Ну вот, я взбила клубнику с медом. Сейчас будем выкладывать наш десерт. Первый слой кладем чия на кокосовом молоке и сверху заливаем клубнику с медом. У нас получился такой вкусный кокосовый пудинг. Можно его положить в простую баночку и украсить листочками мяты. Приятного аппетита и подписывайтесь на канал.